Всем привет! Вы на канале как заработать в интернете. В этом видео я вам хочу рассказать, как вывести NFT генератор. Если вы уже, к примеру, заработали в Авроре, больше не хотите здесь работать, вам этот проект, компания больше не интересна, у вас есть такая возможность вывести свой NFT генератор. Здесь вот есть презентация, white Paper. Она здесь на английском языке, но у меня есть и русская версия. Также я эту русскую версию добавлю вот сюда к себе на сайт. Также напоминаю, кто еще здесь не зарегистрирован, вы можете зарегистрироваться и взять себе любой генератор, кроме самого дорогого, на тест на 3 дня вот с этим вот промокодом. Регистрируйтесь в эти промокод и берете себе NFT-генератор на 3 дня, смотрите, как все работает. Но я вам скажу... Что такого проекта, как Аврора, я за свои 5 год в интернете не встречал. Я думаю, что этот проект отработает этот год и следующий год будет работать, так как они занимаются здесь реальным бизнесом, строят майнинг фермы, отопление проводят в Казахстане. Вот Будут мероприятия, кто следит за новостями, тот знает. Также здесь каждую неделю в группе. Аврора проходят конкурсы, разыгрывают 10 АВР за любой вопрос, который вы зададите. Также разыгрывают 55-й NFT-генератор. Все подробности в шапке от сайта, переходите в самый низ сайта. И здесь вот есть telegram чат И там вот все подробности. Каждую неделю вот вы можете подписаться и каждую неделю там без вложений выиграть. Тот же самый 55 генератор, либо же 10 AVR. А это все-таки деньги, и их выиграть очень-очень легко. Вот вчера был розыгрыш, разыгрывали 10 AVR и 55-й генератор. Итак, как же вывести NFT-генератор? Вот если вы поработали, вы больше не хотите здесь работать, читаем презентацию. Вот перепродажа NFT-генератора. Оплатите износ... NFT-генератора заплатив 10, 30, 50, 70, 90% зависит от срока использования NFT-генератора. К примеру, от 1 до 3 месяцев износ 10%, от 3 до 6 месяцев износ 30%. Вот, например, если я сейчас захочу вывести NFT-генератор, я заплачу от износ 30%, они посчитают разницу и вернут мне АВРы на баланс, которые я смогу обменять ну, на реальные деньги. Также вот 6-9 месяцев это износ 50%, 9-12 месяцев износ 70%, ну и так далее. И вот есть человек, это мой коллега, можете подписаться на его канал Криптовалюта и майнинг. он как раз выводил здесь генератор. Давайте сейчас я включу видео, мы немножко посмотрим, 2 минутки. Что это все реально? NFT генераторы здесь выводятся. И нету здесь никакого там лохотрона, обмана, ну и все такое. Мы нажимаем отправить. И не нажимаем Avair на траговой баланс, а нажимаем вывести генератор. То есть, смотрите, у нас перед выводом генератора необходимо заправить обслуживание, восстановить износ 10 ВР итоговод 10 АВ. Платить и вывести. Вот, как, смотрите, НРТ, это будет доступен для вывода после, то есть у нас это после 8 марта. То есть вот почему, то есть это видео будет в двух частях. Потому что у нас месяц на вывод будет идти генератор. У нас, то есть он вывелся. Кстати, в истории показывается это. Так, ремонт. Вывод авэрс баланса генератора. То есть... Ну, в принципе, здесь история отобразилась, но сам вывод не показался. Ну, ничего, фактом то, что здесь у нас теперь это написано, то, что после восьмого числа генератор выведется и сам автоматически продастся. То есть я вернусь уже, когда это произойдет. Так, ребят, прошел у нас ровно месяц, как видите, надпись у меня исчезла, все. Ее нету, если вы помните, там было написано 8 марта, после 8 марта. А Если сейчас зайдем в историю, вот смотрите, продажа NFT-генератора. То есть 8 марта, вот она, дата 100 ВР. То есть мой генератор продался, и все авр мне вернулись, мне на торговую сюда баланс, вот сюда. Ну, в общем, друзья, все понятно. Человек купил себе 110 генератор, пользовался, я так понимаю, не более трех месяцев, заплатил 10 за износ и ему вернули 100 AVR. Генератор стоит 110, ему вернули 100 AVR, то есть все реально, все круто, все выводится, нету никакого лохотрона, обмана и все такое. Вот так, друзья, можно зайти, к примеру, в эту компанию, купить нефтяной генератор. Поработать здесь месяц Вам что-то здесь не понравилось Просто вывести себе NFT генератор и, и забыть про данную компанию Но Я уверен, что данная компания она будет работать Этот год и еще в следующем году будет работать Потому что здесь постоянно идет развитие Люди не стоят здесь на месте Вот такой, друзья, получился видео обзор Пишите свои комментарии Всем желаю хорошего дня и всем пока.